Индикатор осциллятор Чайкина. Данное видео это вторая часть. Это продолжение рассказа об осцилляторе Чайкина. И чтобы все понять, что здесь будет рассказано, я рекомендую предварительно посмотреть первую часть, которая посвящена тоже индикатору Чайкина. Это индикатор накопления распределения. Кто уже первую часть смотрел, давайте вспомним формулу индикатора накопления распределения. Особенность и этого индикатора в том, что он... В отличие от других параметров, параметров графика цены используют еще дополнительно индикатор объема. То есть Более подробно про этот индикатор я все рассказывал в предыдущем видео и подробно показывал, как его применять. В данном уроке мы будем непосредственно говорить про индикатор-осциллятор Чайкина. Сама формула индикатора Чайкина она очень простая. Это берется экспоненциальное скользящее среднее от индикатора AD накопление распределения с коротким периодом и вычитается усреднение по длинному периоду. S это короткий период и L это длинный период. По классике берется короткий период равный трем, а длинный равный 10. Его можно менять и я буду приводить примеры с измененными периодами. Мне больше нравится например искать сигналы более надежные. Более надежные сигналы они может быть чуть позже возникают, но поскольку в данном случае этот индикатор предсказывает вот в, классе, в, прост, в простейшем случае пересечения нулевой отметки именно появление нового тренда, то я люблю более длинные периоды входить чуть позже, но иметь более надежный сигнал, чтобы меньше было ложных срабатываний. Мне вот это гораздо более интересно. Я не люблю лишние входы. Лишние входы это проскальзывание, лишние входы это дополнительная комиссия. Лучше войти чуть позже, но делать этих входов меньше Так возвращаемся к данному индикатору. Данный индикатор показывает ускорение изменения объема торгов. В чем особенности этого индикатора? Ну, чем-то этот индикатор похож на индикатор такой известный как MACD, но он дополнительно учитывает объем и в этом его, как бы, интерес, в этом его особенность. Ну, скажем, пример вот, особенных таких индикаторов я могу назвать еще вот параболик SAR, который, например, сам является стопом и не требует и не имеет запаздывания при перевороте. И вот а, индикаторы, учитывающий объем. Вот такие индикаторы, они очень важны в наборе как бы, базовых индикаторов трейдера. Я всегда говорю, что лучше иметь там 5 индикаторов, но которые вы понимаете и которые доскально, на изучили, как они работают, чем иметь в, объ... там, в активе 30 индикаторов, из них половина вы так условно представляете, как они должны работать. Лучше меньше, но более надежные, более простые и понятные. Следующая особенность индикатора – он будет колебаться около нулевой отметки. То есть тоже очень похож на индикатор МАГДИ или ну, гистограмму МАГДИ, скажем так. Чувствительность, ну по умолчанию, как я уже говорил, 3 – это короткий период, 10 – длинный период э, сглаживания. Но можно менять чувствительность. Чем больше, соответственно, эти периоды, тем менее чувствительный будет индикатор. Ну мы это сейчас на графике посмотрим. И в отличие вот от предыдущего индикатора, который в прошлом уроке я рассматривал накопление распределения. Вот данный индикатор, осциллятор Чайкин, он уже является самостоятельным индикатором, и можно его вполне применять самостоятельно, без других индикаторов. Но, несмотря на то, что это самостоятельный индикатор, мы рассмотрим сегодня тоже примеры, когда он используется в комбинации с другими индикаторами. Это всегда очень полезно. Теперь давайте открываем терминал Quick и смотрим все это на примере. Все это смотрим непосредственно на графике. Перед нами акция Газпрома. Данный индикатор тоже работает на различных интервалах, на различных инструментах. Я покажу примеры и на валюте, и на акциях, и на фьючерсах. То есть индикатор он такой многофункциональный. На самом деле хороший индикатор, он должен работать везде, но может быть где-то хуже, где-то лучше. Также и торговая система. Скажем, если торговая система вот на Газпроме работает, а на других инструментах вообще не работает. Значит есть какой-то подвох. Что-то вы либо неправильно рассчитали, либо какая-то получилась у вас там переоптимизация или подгонка. То есть торговая система и индикатор, которые хорошо работают на каком-то инструменте, должны лучше или хуже, но тоже работать на других инструментах и близких таймфреймах. То есть если у вас также индикатор на минутке показывает хорошие результаты, а на двух минутке плохие, это не может быть такого. То есть индикатор, если он на минутке работает, он и на двух, на трех, на пяти должен работать. Может быть он там на дневке не будет работать, но на близких таймфреймах как индикаторы, так и торговые системы тоже должны работать и давать близкие похожие результаты. Но это такое отступление, давайте теперь выводить индикатор, правой клавишей мыши редактировать по графику и мы добавляем. В прошлом уроке мы уже смотрели, вот Чайкин осциллятор называется. Мы нажимаем его добавить и сразу смотрим, он выводится в отдельную область, так и должно быть. И смотрим его параметры. Вот по умолчанию. Короткий период, длинный период. И они стандартные. Можно попробовать еще simple метод усреднения. ну Не знаю, рекомендуется экспоненциальный. Я пробовал и другую, и, коро, и простую и экспоненциальную. ну наверное, здесь все-таки экспоненциально будет более интересно, чтобы побыстрее индикатор отдавал вам сигналы. Лучше, например, увеличить тогда периоды. Поставить не 3 10, а например, 5 и 15 он будет работать немножко помедленнее и давайте теперь вот он у нас появился внизу и посмотрим что мы видим ну примеров здесь очень много вот давайте один из примеров появление пересечения нулевой отметки вот пожалуйста здесь мы нулевую отметку пересекаем и после этого идет тренд тренд тренд тренд объем подтверждает наше движение и видите до каких огромных значений вырастает наш Индикатор. Здесь вот пересечение нулевой отметки. Кстати, еще был один вход. Пересечение нулевой отметки. И вырастает индикатор до огромных размеров. Это как раз соответствует. И экстрему после этого уже рост акции прекратился. Но это пятиминутка. Давайте переключим на дневку и посмотрим, что и на дневке тоже можно данным индикатором с успехом пользоваться. Ну, единственное, если вы используете дневные объемы, может быть вам нужно посмотреть там специальные какие-то... Параметры поменять, посмотреть То есть, те параметры, которые вы используете на минутке и на дневном графике, они могут быть, конечно, существенно отличаться. Это тоже нормально абсолютно. Теперь давайте посмотрим применение данного индикатора. Индикатор дает четыре основных типа сигнала. Первое. Это по аналогии с индикатором АГДИ пересечение нулевой отметки. Ну, соответственно, пересекаем снизу вверх. Мы покупаем. Пересекаем сверху вниз, продаем или выходим из позиции. Следующий второй сигнал это выход из диапазона вблизи нуля. Покажу на примере, будет более понятно. следующее также дивергенция индикатора. дивергенции очень такие надежные сигналы. Дивергенция немножко такой э, индикатор, который допускает некоторую субъективность в суждениях. Но если вы научитесь правильно находить дивергенцию, и именно находить дивергенцию не где-то в боковике а после какого-то хорошего движения вы научитесь находить близко развороты и, и понимая когда будет разворот вы соответственно сможете на этом сыграть и закрыть либо досрочную позицию либо наоборот сыграть на контр тренде и четвертая еще возможность это докупка на экстремах индикатора это уже совместное использование с другими какими-то индикаторами типа Боллинджера или конвертов то есть эти индикаторы которые используют каналы э, при торговле я уже нашел на графике подготовил print screen чтобы не тратить время на прокручивание графика вы уже сами потом сможете все это на графике прокрутить и найти похожие примеры чтобы убедиться в том что это действительно работает и не случайный какой-то пример а их достаточно много вот фьючерс на индекс ртс пятиминутный график мы видим идет хороший тренд и вот если мы Заходили бы в начале этого тренда, то получается вот здесь вот достаточно хороший кусок мы ухватили. И при этом, ну смотрите, весь тренд, индикатор, находился ниже нулевой отметки. Вот здесь у меня нестандартные значения, у меня здесь увеличенные периоды стоят чуть побольше. Вот это классический первый режим пересечения нулевой отметки. Теперь второй тип сигнала это выход из диапазона вблизи нуля. Но вот мы здесь можем посмотреть, что вверху у нас есть некая зона, а, некий канал образовался. И внизу, то же самое, вблизи нулевой отметки в боковике, находится наш индикатор осциллятор чакена. И когда осциллятор чакин выходит из этого вот диапазона, пробивает зону поддержки, также и цена тоже выходит. То есть здесь можно не по цене ориентироваться, а можно ориентироваться по каналу как бы каналу который формируется в боковике вблизи нулевой отметки самого индикатора пробой этого канала это сигнал на вход в позицию но ну, здесь всегда пробой он всегда сопровождается выставлением стопов поэтому на пробой можно заходить чуть раньше и это хорошо чуть раньше выходить ну и у вас у вас здесь есть четкие стопы где их ставить за верхней границей канала. то есть вы естественно стоп ставите на графике цены а торгуете, сигнал получаете с индикатора. Вот это второй способ, когда этот индикатор можно использовать, опять же, на любых инструментах, любых диапазонах. Следующий пример – это дивергенция индикатора. Дивергенция – очень хороший сигнал, надежный. Давайте смотрим. Цена достигает некого локального максимума. Следующий максимум, следующий максимум. Теперь смотрим, что у нас происходит на нашем индикаторе осциллятор Чайкина. Вот наш максимум. На самом деле это не вот эта точка, вот следующая точка. Локальный максимум ниже, а на цене наоборот обновляется хай. И вот следующая точка, вот она на самом деле находится. То есть тут получается странная дивергенция. И после этого мы уходим, цена уходит вниз. Это, кстати, эта валюта, это спотовый график со счетом тумору рубль-доллар. Вот, как видите, достаточно рано появился сигнал, Дивергенция дала сигнал, а падение началось на самом деле только на следующем утром. То есть можно было еще на вечерней сессии зайти в шорт и на следующее утро поучаствовать в продолжении этого движения. Ну и последнее применение данного индикатора осциллятор Чайкина. Вот мы находимся в неком тренде. Движение идет вверх. И у нас здесь нанесен боллинджер Боллинджер ограничивает канал. Когда мы идем, соответственно, вверх, мы постоянно отталкиваемся от нижней границы, отталкиваемся от нижней границы и всегда как бы вблизи, но ну, нижней границы не касаемся, середина и верхняя граница, то есть когда идет хороший тренд. И вот один из примеров использования данного индикатора, как вспомогательного, это нахождение экстремов ниже нуля. Вот видите, была просадка, здесь очень хороший сформировался такой резкий экстремум, низко очень упал индикатор, и мы видим, что объем пошел вверх. Вот здесь можно докупиться, в этой точке можно докупиться к основной позиции. Соответственно, это уже, когда мы докупаемся, тут, соответственно, более короткий стоп и более близкий профит. То есть здесь уже, если в начале тренда мы зашли и можем сидеть там долго-долго-долго, пока идут там какие-то коррекции, то здесь уже у нас... Поскольку мы уже где-то в середине или в конце можем входить, тут тянуть нельзя. Вошли, взяли небольшой профит и эту частичку позиции закрыли. А дальше можно уже, ну, либо короткий стоп, который подтягивается. И дальше продолжаем ожидать окончания тренда. То есть вот это использование совместно с индикатором Bollinger. Можно также использовать здесь не Bollinger, а Конверт Вот еще один пример данного индикатора. Ну, как я уже говорил, данный индикатор мне очень понравился. Я его буду использовать в своей торговле. В моем активе еще очень хороший появился индикатор, который я раньше не использовал. знал, что он существует, но не разбирался в нем подробнее. И теперь я буду также активно использовать наряду с такими монстрами, известными индикаторами, как скользящая Средняя, как Paragolic SAR, как MACD. Вот теперь у меня еще в активе будет осциллятор Чайкина. Ну и индикатор, который я, конечно, обязательно использую. Это индикатор фрактал. Тоже очень интересный индикатор, но про него уже есть видео, можете посмотреть и можете на сайте почитать, есть по нему подробное описание. Спасибо за внимание, пишите ваши комментарии, присылайте пожелания. Успехов вам в До свидания.